Сорт острого перца хабанера Nomlex Trix or Trit. Это слабо острый сорт Хабанера. Острота такого перчика от 0 до 10 сковелей. Это слабо-слабо-слабо острый перец. Срок созревания у него от 90 до 100 дней. Высота кустика может достигать от 60 до 90 сантиметров. Этот перец относится к виду Capsicum Cumcines. Это новый сорт хабанера. Для тех, кто любит вкус хабанера, но не любит его остроты. Это вот такие вот перчики. Это очень и очень высокоурожайный сорт. Посмотрите, сколько здесь плодов. Смотрите, какое большое количество. Высота этого кустика у меня где-то сантиметров, наверное, 30. до 30 сантиметров обильное плодоношение у него. Этот сорт неприхотлив. Плоды созревают от зеленого цвета, вот от такого вот. Потом становятся слегка оранжевыми. Вот так вот. Потом идут до такого светло-желто-оранжевого цвета. Потом оранжевые и темно-темно-оранжевые. Слегка переходят на красный цвет. Плоды плотные, хрустящие имеет сладковатый вкус с ароматом хабанера вот такие вот перчики уже осень октябрь месяц перцы созрели он как дружно они начинают созревать такие вот у них плоды сейчас вам покажу из вот вызревший полностью вот. вот такой вот плод такой размер довольно крупный если его выращивать в домашних условиях кустик будет не, не будет превышать в пределах 35 сантиметров. Если будете выращивать в открытом грунте, кусты, конечно, могут быть гораздо повыше. От 60 до 90 сантиметров. Также его можно выращивать и в теплицах. Это довольно высокоурожайный сорт. Сорт неприхотливый, устойчив к большинству заболеваний перца. Так как у меня в этом году была затяжная весна, перчики у меня немножко отстали в росте и вот уже в октябре месяце только начали созревать. А так этот перчик уже в сентябре полностью весь созревает. Срок созревания этого перца от 90 до 100 дней. Это неприхотливый сорт, так что советую выращивать его как в открытом грунте, так и у себя на подоконнике очень-очень высокоурожайный сорт смотрите какое большое количество плодов на нем так что выращивайте его себя дома и пусть он радует вас большими урожаями